21 мая 1995 года. знает а как давай <смех> а, герой войны дядька Снимай. ванька Нажимай. крупным планом смотрим, снимем вот дядь ваню снимем кем ты дядя Ваня, во сегодня? время войны-то был да? Разве думаю, немцам таскал, никого. Немцев таскал, да? Да. О. Как твоя такая кого Так а какие ты говорил у тебя ордената, дядя Вань были? Три возникные отечественные войны, вот он красные звезды. над бар заспал. остальные они вставят. Остальные по брякушке, да? Да, да. О, Ранька, дрова, еще дрова, колодец. Сбоку. Рама в доме подостает сарайчик, туалет, дровишки. за кустами баня своя баня дрова бочки колодец дорога сразу Тут лодочка стоит перед баничкой Банька. Бак из нержавейки. Каменочка. Вот тут ванна. Доски опущены Топочка. тропочка, отделом алюминием, уголком. Это входят в дом, отверганду, окна пока заколочены. Доски, потолок обшел ДВП, пол стены, рамо Это вторая комната. Вторая. Навернадо. Дом. Стены отбоем покрыты. Проводка тоже новая. Вызобетонированные с петлями для жердей вдоль участка и самая частя лоту до, до вот того куста и там туда задум Бабдаш! Ну да, на память же надо. Не, не, не. Я не ухожу Выйдешь, выйдешь. Ванькин А он это... Чего это? на Фазенде спит. На Фазенде спит? Да. Слушай, Наташа, тебе попрошу Васьки сейчас мне не найти, наверное, да? Вот. Деревня, алло. Годьки, no. no. no. Ванькин дом. Вальки, Балаланки дом. Она пошла. Он, детишек твоих сейчас с ними вырастут. Посмотрите, какие были. Как их зовут этих? Мелких. Ну-ка, покажи-ка. А вот этого как... Она спит. Спит это девка, да? О, какая красивая. А так да купил. Нет, я давно уже купил. Просто, понимаешь, для себя так записать. Время-то идет, понимаешь, все меняется. Через лет десять тут можешь как... Дорофеевич, привет. Фотография на память называется. Ну, как твоя жизнь? Это... Ветеранская. Нормальный домашний вид. Какой вид еще? Ха. Ты что, это самый, на сессии Организации Объединенных Наций будешь выступать, что ли? Видите, ему тут. Ну, сонный человек с пьянки. все нормально. Да? Обыкновенный русский мужик, да? Конечно, обыкновенный русский мужик. В своем логове. Угу. я да. Хоть когда-нибудь и показать. В таком виде фотографии. Так а те же тут.